значит, чтобы выбрать обучение ручное, мы заходим в кабинет, настройки обучения, у нас открывается вот такая страница, нам здесь нужно выбрать просто обычный, и все. Тип обучения обычный. И сохранили. Все, у нас работает ручное управление, отлично. Теперь, если у нас есть старые кандидаты, которые проходили, например, по там, короткому обучению, мы просто здесь нажимаем вот эту информацию, и вот здесь выставляем вот так, чтобы было ручное без всяких галочек. Если у вас, например, стоит вот так автоматически, вы нажимаете сюда «Сменить и и оставляетесь ручной. Если у вас написан короткий, вот так, вы убираете галочку, вот эту, да, и ставьте, чтобы было вот ручной без этих галочек. Все, значит, у вас обучение уже идет на ручном режиме, да, вот в этом месяце только так и работаете, ребят. Все, всем пока.